процесс номер три творческая мастерская Когда следует обращаться к данному процессу Когда хотите сфокусироваться на самом важном лично для вас Когда хотите в большей степени сознательно управлять наиболее значимыми сферами вашей жизни. Когда хотите улучшить свое состояние позволения, чтобы впустить в жизнь еще больше замечательных вещей. Когда хотите практиковаться в поддержании позитивной точки притяжения до тех пор, пока она не станет доминантной. Диапазон вашей эмоциональной установки на данный момент. Процесс «Творческая мастерская» будет наиболее полезен в том случае,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 то вернитесь к главе 22 и внимательно изучите все виды чувств, относящиеся к эмоциональной руководящей шкале. Как и большинство представленных здесь процессов, творческая мастерская будет наиболее эффективной, если выполнять этот процесс письменно. Хотя данный процесс сможет принести немалую пользу, если играть в него мысленно. Например, когда вы гуляете, ведете машину или в любое другое время при условии, что вы находитесь в одиночестве. Если у вас есть несколько минут и можно быть точно уверенным, что вам никто не помешает, обращайтесь к данному процессу. Начните игру так. Возьмите 4 листка бумаги и на каждом сверху напишите одно из следующих заглавий, категорий. «Мое тело», «Мой дом», «Мои отношения» и, наконец, «Моя работа». Затем сосредоточьтесь на первом листе, на теме «Мое тело» и напишите «Вот каким я хочу видеть мое тело». Не следует слишком напрягаться, выдумывая самые разнообразные пожелания. Если ничего не приходит вам в голову, переходите к следующей теме. А по поводу своего тела вы можете написать лишь несколько коротеньких пожеланий, которые есть, наверное, у любого человека, и потому сразу же приходят на ум. Например, «Я хочу вернуть себе свой прежний идеальный вес». «Я хочу сделать удачную стрижку». Я хочу приобрести новую красивую одежду. Я хочу чувствовать себя здоровым и сильным. Теперь сфокусируйтесь на каждом из своих желаний в отдельности и опишите причины, по которым вы хотите того или иного изменения в своем теле. К примеру, я хочу вернуться к идеальному весу, потому что при таком весе я гораздо лучше себя чувствую. Потому что тогда я смогу одеваться так, как мне нравится. Потому что мне очень хочется обновить весь гардероб. Я хочу сделать удачную стрижку. Потому что хочу красиво выглядеть. Потому что в этом случае за волосами будет удобнее ухаживать. Потому что при удачной стрижке Затрачиваешь гораздо меньше времени, приводя себя в порядок. Я хочу купить новую красивую одежду, потому что новая одежда всегда поднимает мне настроение. Потому что мне нравится хорошо выглядеть. Потому что я люблю, когда люди на меня хорошо реагируют потому что в новой одежде я выгляжу моложе. Я хочу быть здоровым и сильным, потому что мне нравится ощущать себя полным жизненных сил, потому что я люблю, когда у меня хватает энергии на выполнение всего, что было задумано, просто потому, что хорошее самочувствие – это хорошее самочувствие». Процесс «Творческая мастерская» поможет сконцентрироваться на тех вещах, которые являются для вас наиболее важными и существенными. Если вы определитесь с основными моментами, имеющими значение в жизни, то сможете сфокусировать на них энергию. Когда же вы дадите более точные определения своим желаниям, то сумеете еще сильнее активизировать энергию вокруг них. Если вы думаете, почему хотите тех или иных вещей, то тем самым обычно смягчаете собственные противодействия желанию. Кроме того, вы делаете мысли, относящиеся к данному вопросу, более конкретными и, следовательно, более сильными. Вопрос «почему вы хотите?» определяет сущность того, чего вы хотите. А Вселенная всегда предоставляет вам именно вибрационную сущность желания. Когда вы думаете о том, почему вы чего-то хотите, то обычно смягчаете собственное противодействие. Но когда вы начинаете размышлять о том, как долго еще осталось ждать, или каким образом вы сумеете добиться желаемого, или кто вам поможет в достижении цели, то часто только усиливаете собственное противодействие, особенно если не знаете ответов на поставленные вопросы. Теперь приступим к рассмотрению остальных трех категорий. Мой дом, мои отношения, моя работа. Напишите короткий список, все, что только придет вам в голову, в котором бы говорилось о том, каким вы хотите видеть свой дом. Например, «Я хотел бы купить по-настоящему хорошую качественную мебель». «Я хочу, чтобы мой дом...» был лучше обустроен. Я хочу приобрести шкаф для посуды, оборудованный выдвижными полками. Я хочу, чтобы моя ванная комната была отделана красивым кафелем. А теперь напишите, почему вы всего этого хотите. Я хотел бы купить по-настоящему хорошую качественную мебель Потому что мне нравится менять обстановку вокруг себя. Потому что я люблю развлечения и хочу, чтобы в нашем доме было хорошо. Потому что таким образом будет более рационально использовано пространство. Потому что мебель многое привносит в общую атмосферу дома. Я хочу, чтобы мой дом был лучше обустроен. Потому, что чувствую себя гораздо лучше, когда кругом порядок. Потому, что намного продуктивнее работаю в помещении, где спокойно. Потому, что мне приятно видеть, когда вещи лежат на своих местах. Потому, что это дает мне простор для дальнейших усовершенствований. Я хотел бы приобрести шкаф для посуды, оборудованный выдвижными полками. Потому что тогда было бы гораздо проще найти то, что мне нужно. Потому что мне хотелось бы чаще готовить. Потому что так мне было бы гораздо удобнее убирать посуду. Потому что кухня тогда стала бы выглядеть намного лучше. Я хочу, чтобы моя ванная комната была отделана красивым кафелем, Потому что это сделает ее более яркой. Потому что от этого весь дом станет красивей. Потому что тогда ее гораздо проще будет содержать в чистоте. Просто потому, что мне будет приятно смотреть на свою ванную комнату. Теперь перейдем к списку ваших желаний, касающихся отношений с другими людьми. Выбирайте только те отношения, которые кажутся вам наиболее значимыми на данный момент. Снова пишите только те желания, которые сразу приходят вам на ум. Например, «Мне хотелось бы больше времени проводить вместе». «Я хочу, чтобы наше общение приносило больше радости». «Я хочу, чтобы мы как можно чаще выбирались вместе в ресторан или кафе». Мне хочется, чтобы мы чаще вместе отдыхали и расслаблялись. Мне хотелось бы больше времени проводить вместе, потому что тогда я чувствую себя по-настоящему счастливым, потому что нет никого, с кем бы мне больше нравилось общаться, потому что столько есть вещей, о которых нам можно поговорить, потому что я очень люблю этого человека». Я хочу, чтобы наше общение приносило больше радости, потому что нам очень нравится общаться друг с другом, потому что я люблю смеяться, потому что мне нравится обнаруживать что-нибудь новенькое, доставляющее мне удовольствие, потому что это делает меня счастливым. Я хочу, чтобы мы как можно чаще выбирались вместе в ресторан или кафе, потому что это напоминало бы нам о нашей первой встрече, потому что я получаю большое удовольствие, пробуя блюда, приготовленные кем-то другим, потому что я люблю, когда у меня есть возможность расслабиться в красивом месте и уделить больше внимания партнеру, потому что там много разнообразных и вкусных блюд. Мне хочется, чтобы мы чаще вместе отдыхали и расслаблялись, потому что мы оба очень веселые и живые по характеру. потому что мне нравится чувство свободы, возникающие когда мы отдыхаем вместе. потому что в это время в голову приходят самые лучшие идеи, потому что это укрепляет наши отношения. Теперь настала очередь для списка желаний, имеющих отношение к вашей работе. Я хочу больше зарабатывать. Я хочу чувствовать душевный подъем от своей работы. Я хочу, чтобы мне нравились люди, с которыми я работаю. Я хочу стать более целеустремленным. Я хочу больше зарабатывать. Потому что мне нужна новая машина. Потому что это даст мне чувство удовлетворения от работы. Потому что на свете так много интересного, что можно было бы посмотреть или сделать. Потому что мне нравится оплачивать счета. Я хочу чувствовать душевный подъем от своей работы. Потому что работа – это большая часть моей жизни, и мне приятно осознавать ее важность. Потому что мне нравится заниматься делом, которое мне интересно. Потому что рабочий день тогда пролетает незаметно. Потому что это улучшает мне настроение. Я хочу, чтобы мне нравились люди, с которыми я работаю потому что они играют немаловажную роль в моей жизни, потому что мы можем очень высоко ценить друг друга, потому что любое взаимодействие скрывает в себе большой потенциал, потому что мне нравится поднимать настроение окружающим. Я хочу стать более целеустремленным, потому что хочу сделать что-то важное. Потому что мне нравится ухватить идею и проводить ее в жизнь. Потому что мне нравится чувствовать желание идти на работу. Потому что я люблю, когда мне в голову приходят великолепные новые идеи. Этот процесс поможет вам почувствовать, как все жизненные силы устремляются навстречу энергии, сфокусированной на четырех основных сферах жизни. Мы бы порекомендовали вам играть в этот процесс один раз в неделю в течение месяца, а затем один раз в месяц. Не старайтесь написать абсолютно все, что вы думаете по поводу каждой из четырех тем. Пишите только то, что сразу приходит вам в голову. Этот простой процесс пробудит активность в тех областях жизни, которые наиболее важны для вас. А обстоятельства и события, которые начнут происходить, будут свидетельствовать об этой возросшей активности. Абрахам, расскажите еще что-нибудь о процессе «Творческая мастерская». Вы действуете словно магнит, притягивающий к себе мысли, людей, обстоятельства и события. Словом, все, что происходит с вами в жизни. Таким образом, видя вещи такими, какие они есть в действительности, вы притягиваете к себе то, что имеете на данный момент. Но если вы воспринимаете вещи такими, какими хотели бы их видеть, то тем самым сможете привлечь к себе именно то, чего ждете. Именно поэтому, чем лучше идут у вас дела, тем лучше и вам самому, и наоборот. Люди имеют привычку большей частью фокусироваться на том, что имеют на данный момент. Творческая мастерская поможет вам решить, какого рода магнитом вы хотели бы быть. Таким образом, вы больше не будете ощущать влияние чужих мыслей, взглядов и решений, поскольку станете могущественным сознательным творцом собственной жизни. Добро пожаловать, малыш, на планету Земля! Если бы мы говорили с вами в первый день вашей физической жизни, то, наверное, сказали бы «Добро пожаловать, малыш, на планету Земля!». Здесь для тебя нет ничего невозможного. Ты – могущественный творец и пришел сюда потому, что таково было твое желание. Тебе в помощь дан удивительный закон сознательного творения, и ты пришел сюда благодаря тому, что способен применять его. Иди вперед и привлекай к себе жизненный опыт, который поможет тебе решить, чего ты хочешь. И однажды, сделав выбор, не изменяй направление своих мыслей. Большая часть твоего времени будет уходить на сбор сведений, которые помогут определить, чего ты хочешь. Но главная работа, которая тебе предстоит – принять решение и затем фокусироваться на нем, потому что только таким способом ты можешь привлечь в свою жизнь то, чего желаешь. В этом и состоит процесс созидания. Но мы общаемся с вами не в первый день вашей жизни, вы уже побывали тут, и большинство из вас смотрит на себя не только своими глазами. Вы видите себя еще и глазами других людей. И поэтому многие из вас сегодня находятся не в том состоянии, в котором бы хотели. Творческая мастерская принадлежит к числу процессов, с помощью которых вы можете достичь того уровня жизни, который выберете сами. Таким образом, вы получите доступ к силам Вселенной, и начнете притягивать к себе именно сущность своего желания, а не сущность того, что считаете своей реальностью. С нашей точки зрения существует большая разница между тем, что вы зовете своей реальностью, и тем, что на самом деле этой реальностью является. Даже если ваше здоровье оставляет желать лучшего, а тело уже не соответствует идеалу, если ни на что не хватает сил и образ жизни вас не удовлетворяет, если вы ездите на машине, которая вам не нравится, и вынуждены общаться с неприятными людьми, не отчаивайтесь. Мы хотим, чтобы вы поняли, нынешнее положение не является для вас единственно возможным. Процесс, который мы предложили вашему вниманию, потребует совсем немного времени. С его помощью вы каждый день будете целенаправленно притягивать в свою жизнь крепкое здоровье, жизненную силу, любовь, процветание и хорошие отношения с окружающими. Все то, из чего состоит ваше представление о счастливой жизни. Как еще можно заниматься, в творческой мастерской. Мы поддерживаем вас в намерении заниматься данным процессом каждый день, но только не стоит делать это подолгу. 15-20 минут будет вполне достаточно. Напомним, было бы неплохо, если бы вы могли устроиться где-нибудь поудобнее и записывать свои мысли, хотя данным процессом можно заниматься и мысленно, в любом подходящем для этого месте где вас ничто не будет отвлекать. От вас не требуется входить в измененные состояния сознания, медитация для данного процесса не нужна. Напротив, вы должны находиться в состоянии готовности четко и ясно размышлять о том, чего хотите. Вы должны чувствовать, как в глубине души начинают пробуждаться положительные эмоции. Приступайте к работе в своей мастерской только в том случае, если у вас легко на сердце, и вы испытываете душевный подъем. Если вы не чувствуете себя счастливым, то в этом случае мы не советуем заниматься в творческой мастерской. Значительная часть вашей работы в творческой мастерской будет заключаться в принятии и использовании данных, которые накапливаются в повседневной жизни. Соберите свои положительные впечатления вместе и составьте из них цельную картину, которая бы вас удовлетворяла и радовала ваше сердце. В течение всего дня, независимо от рода занятий, по дороге или на работу, во время занятий домашними делами или общения с семьей, друзьями, коллекционируйте приятные для себя факты, которые сможете использовать потом в своей мастерской». Вам наверняка случалось встречаться с людьми, которые обладают веселым, жизнерадостным характером. Собирайте воспоминания о них и затем используйте в своей мастерской. Если вы видели машину, о которой давно мечтали, отправляйте и ее в свою копилку. Вы можете узнать о каком-либо занятии, которое придется вам по душе. Чтобы вы не увидели, если это вам нравится, смело, без колебаний присоединяйте к своей коллекции. Запоминайте все, что доставляет вам удовольствие. Если вы переживаете, что память может вас подвести, советуем вам записывать свои впечатления. Тогда, приступив к процессу, вы сможете использовать собранные вами факты. Таким образом, вы создадите картину собственной жизни, которая постепенно начнет воплощаться в реальность. Предлагаем вашему вниманию более подробный пример работы в творческой мастерской. Мне нравится пребывать здесь, потому что я понимаю значимость и силу этого времени. Мне тут хорошо. Когда я смотрю на самого себя, мне кажется, что я полное собрание вещей и событий, созданных мною и по моему собственному выбору. Я полон энергии, никогда не устаю и иду вперед по жизни, не встречая на своем пути никакого сопротивления». Я вижу себя таким, когда сажусь в свою машину или выхожу из нее. Вхожу и выхожу из домов и квартир, участвую в разговорах с людьми и во время всех прочих событиях своей жизни. Я плыву вперед, не прилагая никаких усилий. Мне легко и хорошо. Я счастлив». Я вижу, что притягиваю к себе только тех, кто находится в гармонии со мной и моими намерениями. Я все больше и больше осознаю свои желания. Направляясь в своей машине к месту назначения, я всегда знаю, что прибуду туда сильным, свежим и готовым на новые свершения. Я вижу себя в красивой и стильной одежде, которую выбрал для себя сам. И мне приятно осознавать, что мой выбор не зависит от того, что думают окружающие И какого они мнения обо мне и моих поступках Для меня наиболее важно, чтобы я сам был доволен собой И когда я вижу себя таким, как здесь описано Я безусловно испытываю чувство глубокого удовлетворения Я понимаю, что мои возможности во всех сферах жизни поистине беспредельны «У меня неограниченный счет в банке, у меня нет финансовых ограничений. Я принимаю решение, основываясь на том, хочу ли получить определенный опыт, а не на том, могу ли его себе позволить. Я знаю, что словно магнит притягиваю к себе тот уровень благосостояния, здоровья, взаимоотношений, который выбираю сам». Я выбираю абсолютное и бесконечное благополучие, поскольку знаю, что нет границ богатству Вселенной. Именно поэтому, получая свою законную часть, я не испытываю угрызений совести. Я никого не лишаю его доли. Благо хватит на всех. Вовсе ни к чему делать тайники запасами на черный день. Все, что только может мне понадобиться, я смогу получить легко и сразу». Мне доступны все радости жизни, и нет им конца и края. Я вижу себя окруженным людьми, которые, как и я, являются результатом собственных желаний. Они находятся рядом со мной, поскольку это был мой собственный выбор. Я впустил их в свою жизнь и позволил им поступать по собственному усмотрению. Я вижу себя общающимся с другими людьми, Разговорчивым, смеющимся и радующимся их достоинством Я знаю, что они получают не меньшее удовольствие от моих положительных качеств Мы испытываем по отношению друг к другу чувство глубокой благодарности Никто из нас не критикует других людей и не пытается подмечать их недостатки Я вижу, что у меня отменное здоровье, а мои дела идут просто великолепно я благодарен своей физической жизни. Я не зря так стремился узнать этот мир, когда принял решение воплотиться в свою физическую сущность. Это просто потрясающе — быть здесь, принимать решения, используя силу своего ума и иметь при этом доступ к неисчерпаемым ресурсам Вселенной, открытым мне благодаря закону притяжения». И именно с помощью этого потрясающего состояния духа я могу привлечь к себе еще больше удовольствия и радости. Это просто чудесно. Мне это очень нравится. Это счастье. Итак, моя работа на сегодняшний день выполнена. Я покидаю свою творческую мастерскую и имею при себе все необходимое, чтобы хорошо провести остаток дня. Я и дальше буду искать то, что мне нравится. А сейчас мое дело сделано. Если вы приступаете к занятиям в творческой мастерской, будучи в хорошем настроении, если вспоминаете приятные моменты и рассматриваете их как можно более подробно, то ваша жизнь за пределами мастерской сразу же начинает отражать картины, созданные вашим воображением. Данный процесс – это мощный инструмент, который поможет вам создать прекрасную, счастливую жизнь.